Теорема о единственности перпендикуляра подсказывает также и способ построения прямой перпендикулярной данной, проходящей через точку, расположенную вне данной прямой. Если точка А расположена вне прямой А, то построим сначала точку А' симметричную А относительно А. Проведя прямую А А', мы построим нужный перпендикуляр к А, проходящий через точку А.